Как бы пользователи iPhone и iPad любили и ненавидели новую iOS 11, знаешь, в этой системе все равно есть довольно-таки большой спектр функций, которыми можно просто брать и обмазываться с ног до головы. Привет, Apple Finder у микрофона. Я пользуюсь iOS 11 на своем iPad mini третьего поколения чуть больше трех недель, за это время мне удалось найти довольно-таки большое количество интересных функций на своем iPad в новой бета-версии прошивки. Однако сегодня я расскажу тебе о шести действительно крутых фишках ради которых ты просто обязан страдать и обновить свой iPhone или iPad на iOS 11 бета. Забегая вперед, скажу, что мы не будем рассматривать только те функции, которые доступны на iPhone. Также мы будем и брать iPad, так что, ну, вот такая вот история. И свой топ я бы хотел начать, господи, записываю топы. Что со мной не так? Свой топ я бы хотел начать с обновленной, я бы даже сказал, инновационной док-панели, благодаря которой компания Apple фактически воскресила линейку своих планшетов. Во-первых, из этой панели зачем-то убрали имена приложений. Может так и красивее смотрится, но я не знаю, как-то по мне Apple намекает, будто бы у пользователя склероз или что-то такое, или специально развивает его память, для того, чтобы он запомнил, ага, здесь почты, здесь фоточки и так далее и тому подобное. Но ключевыми особенностями новой док-панели на iPad является возможность вызывать эту самую панель во всех приложениях, которые будут установлены на наших с тобой планшетах. Более того, лично мне понравилась функция быстрого доступа к трем последним запущенным приложениям. Смотря в ВДЦ 2017, господи, слово-то какое, нужно же было такое сокращение придумать, не суть, да, это та самая конференция разработчиков, которая состоялась 5 июня 2017 года, я, да и не только я, впервые увидели обновленный контрол-центр в iOS 11, который лично мне, по первому взгляду, жутко не понравился. Постепенно я начал привыкать к новому центру управления, однако все равно полюбить его со всеми преимуществами и недостатками. Я не смог. Но ключевой фишкой, которая меня дико зацепила это возможность кастомизации этого самого контрол центра полностью под себя. И конечно же я просто не могу не упомянуть функцию записи экрана с iOS устройства в iOS 11. Короче, два в одном контрол центр, его возможности плюс запись с экрана устройства. Все равно лично я до конца не понимаю почему эта фишка так популярна среди пользователей iOS устройств, почему все ставят какие-то джилбрейк, твики, различные кастомизации китайские приложения для того чтобы как-то записывать экран своего iphone или ipad и почему эта функция была популярна три года назад два года назад год назад почему она популярна сейчас но я на самом деле свожусь к такому общему знаменателю что по большей части эта самая фишка востребована среди пользователей яблочных девайсов в возрасте от 12 до ну окей 15 лет которым нужно записывать игры выкладывать это все на youtube становиться популярными и так далее и тому подобное это сейчас была ирония я никого не не хотел обидеть, затронуть чьи-то вот такие вот блаженные чувства, ну а мы едем дальше, следующий пункт у меня набор текста на iPhone одной рукой, я был действительно удивлен, однако знаешь, я точно так же как и к обновленному контрол центру, отнесся к этой фишечке довольно-таки скептически, но накатив первую бета-версию на свой iPhone 7 плюс, сейчас у меня здесь не стоит iOS 11, у меня здесь iOS 1033 бета 6, потому что это мой основной рабочий девайс, который мне нужен для повседневного использования, Но так вот, не суть. И эта функция будет реально удобна для большинства пользователей, например, iPhone с диагоналями экранов 4,7 и 5,5 дюймов. Прям таки какой-то марафон клавиатур пошел и не могу не упомянуть обновленную клавиатуру, опять же или раскладку, которую Apple внедрила в свои яблочные планшеты. По большей части обновленная клавиатура с ее вот этими фишечками, плюшечками меня, наверное, и цепляет в использовании моего планшета на iOS 11, потому что текст хоть и набирать непривычно, бывает я ошибаюсь, какие-то Печатки делаю глупые, в знаках припинания опять же ставлю что-то не то, но знаешь, все равно, пользоваться этими самыми функциями, которые Apple внедрила в свою клавиатуру, опять же, свайпы, что над буквой или, опять же, над каким-то символом находится цифра или, опять же, другой символ, вот быстрое переключения, опять же, свайпами, блин, это действительно круто и реально удобно, упрощает набор текста на iPad в несколько раз. Прекрасно помню, как на презентации iPhone 6s Apple рассказывала о своем новом инновационном дисплее, опять же, вот этой функции 3D-тач, усиленного давления, нажатия, бла-бла-бла. Но, скорее всего, в компании поняли, на кой хрен козе баян и внедрили эту самую фишку с 3D-тачем абсолютно на всех устройствах, начиная с iPhone 5s и начиная, естественно, с iPad'ов. iPad mini 2, 3, 4, Air, Air 2 и так далее и тому подобное. Все равно стоит понимать, что это не такой классический 3D-тач, как на iPhone. 7 или iPhone 7 Plus, И есть какие-то определенные рамки, ограничения. Но что касается, опять же, этого ненавистного мать его контрол-центра, там вот 3D Touch работает абсолютно на всех устройствах, причем спокойно. То есть, если на iPhone 5s с iOS 11 на борту я долго буду удерживать иконку фонарика, то у меня появится возможность вроде как выбирать яркость. Если то же самое сделаю с таймером, то у меня появится возможность выбирать длительность. Опять же, этого самого таймера, там, надеюсь, 15 минут, не заходя при этом в приложение. То есть, вот в этом плане Apple, опять же, молодцы. Последняя фишка идет, скорее всего, как бонус. И, понятно, никто ей особо заниматься не будет, но эта функция меня порадовала. И вот после официального релиза iOS 11, я, может быть, тоже как-нибудь с этим поиграюсь. В общем, это функция виртуальной реальности. Честно скажу, за индустрией виртуальной реальности я не слежу вообще. У меня даже есть вот простенькие, самые дешевые а, VR-очки, но все равно вот как-то, ну, ну, я не знаю, а пока не цепляет, потому что нет каких-то явных проектов. Надеюсь, что Apple как-то вот выстрелит со своим вот этим новым инструментом для разработчиков, потому что уже есть огромное количество примеров, как сидят эти самые девелоперы, что-то делают, создают, вот такие вот порталы подобные рисуют. И знаешь, вот реально это вот уже что-то похоже на будущее. Вот это прям 21 век. Серьезно. Ну а теперь твоя очередь, друг мой. Напиши в комментариях, какая функция в iOS 11 лично тебе нравится больше всего. Если же в этой операционной системе ты не нашел для себя чего-то сверхъестественного, напиши какую бы функцию ты бы хотел увидеть в релизной версии iOS 11. Ну и соответственно уже по традиции. Если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне его сделать популярным. Все, что я попрошу тебя, это поделиться этим самым видосиком со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого, пока. Какой бы поганой по производительности, стабильности iOS 11 ни была, сколько бы раз я не откатывал свой iP до iOS 10, знаешь, вот все равно у Apple есть какая-то магия. Она внедрила в iOS 11 какую-то такую вот штуку, которая, ну, просто не позволяет уйти с этой системы. Ей хочется пользоваться каждый день снова, снова, по-новой, по-новой и так далее и тому подобное.